Всем здравствуйте, с вами Максим и Елена, и мы рады приветствовать вас снова на нашем канале. В этот прекрасный, теплый, солнечный майский день весна все-таки пришла в Анапу. А известно ли вам, что в Анапе есть место, где о, весну, лето, осень и зиму можно встретить и увидеть сразу и одновременно? И именно туда мы сегодня и отправимся. Заводи! Поехали! Пляж. Отдельный, пляж. Отдельный пляж. Отдельный. И от вас будет курсировать автобус. Ждемся. А пляж есть вообще? Не, не сказали. Не были еще ни разу. Вот нам нет, тоже интересно. Нет, нет. Но дело в том, что эта речь вот всех-всех-всех заинтересовала. И все с таким удовольствием. И сколько ко мне приезжает друзей, я всегда говорю, не волнуйтесь. Скоро будет автобус. Все будет хорошо. Но мы не знаем, чьи Дальше. Тебе сегодня начали строительство, а вот здесь что такое? Вот. Да. Мы тоже еще не знаем. За шестым домом. Mm. Я так слышала, что школы и детский сад. Это хорошо, это приятно, это замечательно. Ну да. да. на вот Лето. Да мы тоже вот и не знаем еще по поводу пляжа. Самим интерес. Вот мы с вами на месте. Анапа, Анапское шоссе 6, ЖК «Времена года». Это один из нашумевших и крупных жилых комплексов Анапы. Отзывы в интернете неоднозначные, поэтому мы решили самостоятельно приехать сюда, посмотреть, увидеть все своими глазами и по нашей сложившейся уже традиции, конечно же, взять отзыв от жильцов этого дома. А точнее от э, девушки Екатерины, которая приобрела в этом доме квартиру, сделала ремонт и потихоньку в ней обживается, поэтому пойдем в гости к Екатерине. мы поднимаемся в квартиру, небольшая справка. Времена года представляет собой жилой комплекс из 16 монолитных домов, 5- и 8-этажных. Разные оттенки фасадов разделяют комплекс на 4 зоны – зима, весна, лето и осень. Каждая из зон имеет свой двор и более чем достаточное количество парковочных мест, а также детские и спортивные площадки. Расстояние от жилого комплекса до центрального пляжа Анапы 3 километра до центра города 4 километра до ближайшей школы это школа номер пять полтора километра или 15 минут ходьбы примерно на таком же расстоянии находится и детский сад в непосредственной близости к временам года находится гипермаркет магнит и множество торговых центров и другие социально важные объекты здесь есть все для комфортного проживания круглый год Екатерина, здравствуйте. Можно к вам в гости? А, да, конечно. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Очень приятно с вами познакомиться. Давайте начнем сначала. Вы местный житель или вы переехали в Анапу? Мы переехали в Анапу, но уже достаточно... Давно? Да, года три назад. Года три. Откуда да. понаехали? Город Сыжевска, да. Переезжали сами или с семьей как-то? Муж, дети? Да, я с мужем, с детьми, мы сами. Здесь у нас... Какая была ну, основная причина или что вас подтолкнуло к переезду? Почему решили переехать? Ну как, например, хочется к морю, к солнышку, детям здесь лучше, фрукты, ягоды, ну здоровье. Сразу остановили свой выбор на Анапе или рассматривали еще другие города на побережье? Ну кто-то рассматривает Сочи, Геленджик. Мы изначально приехали в Анапу, но стали потом смотреть, рассматривать то есть все побережье, везде приехали. И все-таки вернулись сюда обратно. Решили все-таки остановиться Да, совсем сравнили, да. Все-таки она для нас лучше оказалась. Скажите, к выбору квартиры, да, живого комплекса, вы подходили самостоятельно это делали, либо все-таки прибегали к помощи специалистов? К помощи специалиста, потому что город не знали достаточно, как здесь описали, чтобы все пошло, вся сделка хорошо прошла. Вот, обратились в компанию «Альянс». С кем вы работали, с каким специалистом? Работали с Савченко Аленой. Достаточно быстро нашли все, что хотели, все наши пожелания были учтены. И вот, То есть вы выбрали. работой компании «Альянс» в целом, там, и Савченко Аленой довольны? Скажите еще такой момент, почему остановились на ЖК времена года? Чем вам понравился именно этот ЖК? Нам нужно было, чтобы было комфортно, уютно. То есть территория хорошей площадки детские. Конечно же, ценовая категория нам тоже играла важную роль. Вот это все у нас здесь, все к одному сложилось, и мы даже не сомневались. То есть... Вы, вам понравилось то, что здесь благоустроенная территория, да. здесь много детских площадок. Мы тоже вот, кстати, гуляли сейчас, обратили на это внимание, что очень много спортивных и детских площадок на территории ЖК. Ну и по цене. То есть ценник да, здесь. Ценник был, был Нам приемлемый. Очень, очень подходил. И с такими условиями. Да, здесь еще и зона Барбикру, как она называется, и много парковочных мест, что обычно да. бывает для да, напытаринкости. Как бы это предусмотрено. Скажите, еще вопрос, который всех волнует, кто приезжает в Анапу, живет в квартирах, по поводу оплаты коммунальных услуг, то есть вот счет за услуги ЖКХ, тут же наверняка есть какая-то управляющая компания? Есть управляющая компания, находится четвертый корпус, здесь они достаточно низкие, здесь у них своя котельная, как она называется, когда идет сезон отопительный, отопительный да. а так можно не включать, или когда он заканчивается, там очень минимальные совсем такие суммы. Ну, то есть не, не высокая кварплата, средний, так Нет, не скажете счет какой был? Не помню, ну подглянули там в один почтовый ящик. Вот, посмотрели, квитанция 2600 была, сумма за апрель месяц. Там а на квадраты? Из ваших соседей. На квадраты внимания не обратили. Где? Вообще, мы зимой у нас не были батареи включены, у нас мы платили 900 рублей. Это вот еще считается вывоз мусора, дежурка, же ну, дворники. Ну, двор, да, это Да, вот все. глупо, ой, глупо, глупо, <съя> такая сумма была за это. А когда включают батареи, я не знаю даже... Ну, вообще, да, здесь, сколько я, насколько я знаю, когда выбирали, здесь э, минимальные такие вот... Э. Ну, но, достаточно доступные коммунальные эти услуги, нет высокого ценника? Нет, наверное, вот тарифы за электроэнергию он как в городе, как у всех там, по-моему. Сейчас не знаю, сколько, но было 3,30. А вот. внутреннюю отделку вы в квартире делали сами? Вы квартиру покупали в предчистовой? Мы в предчистовой покупали. И своими силами уже делали. Ну, обучение. тоже мы обратились к специалистам, вот, и как раз-таки через Лену нам дали, так сказать, бригаду, да, люди. Так. Ну, вот занимали... за время Вашего проживания, оно, конечно, я так понимаю, короткий еще этот период, но тем не менее... Заметили какие-то особенности, либо, может быть, мелкие, но недостатки жилого комплекса? Потому что в интернете мы читали много отзывов, и отзывы все разные. Кто-то очень доволен, а бывают, встречаются и негативные. Как-то по шумоизоляции, там, не знаю, по качеству строительства. все ли устраивает вас? Ну, как, наверное, у всех пока новых домах, что строится. Ну, вот сейчас мы сидим тихо, не слышно, что там соседи, как говорят, через стенку. Нет, такого-то уж прямо нет. Но все равно во дворе что-то, стройматериалы кто-то выносит, кто-то заносит, кто-то где-то сверлит. Ну, это неизбежно. И народ обживаются, да, да. Народ обустраивается, поэтому пока еще в ближайший год, может быть, полтора Конечно, этого не избежать. Ну да, уже большинство, мне кажется, основную часть делали, все равно. Многие живут. Ну, спасибо вам за ответы на наши вопросы. Очень было приятно с вами познакомиться. Желаем вам долгих счастливых лет жизни, хорошо обустроиться, обжиться в этой квартире, в данном жилом комплексе. Пусть он достраивается, благоустраивается и соседи не шумят в дальнейшем. Спасибо Вам! Вот такая короткая экскурсия, 30 минут. Мы сразу увидели весну, лето, осень, зиму. И взяли отзыв от жильцов этого жилого комплекса. Поэтому, ребята, если Вас заинтересовал этот жилой комплекс, Квартира застройщика здесь -то остается все меньше и меньше, поскольку здесь остается не сданный только осенний комплекс. А у нас есть варианты и в зиме, и в лете, и в осени, и в весне. А, телефон будет написан в описании внизу ролика. Если вас заинтересует, звоните в любое время, обращайтесь, подберем. Ну и конечно же подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Нам всегда приятно получать от вас обратную связь. Ну, и сейчас завершение нашего видео. Мы с вами проедем до берега моря, до центрального пляжа, и вживую увидим, сколько времени занимает этот путь. Ну что, поехали! На пляж? На пляж. Поехали! Всем пока! Пока-пока!